Звук включил. Включил. <эперелый> Все на месте, спасибо. А, тоже... а сколько <просы> стоит прочесть? Чуть-чуть. Одну, а. два. Секунду ну, секунду. секунду. Ну, ну, парочку только. У yeah. нас с времени мало еще. Наливное яблочко. Наливное яблочко яблочко оборви на тропе, укрытой сырой травой. До любви ли, Господи, до любви? В саду ли, во огороде, в вопреки, прорастают яблоньки в облака? Да тоски ли, Господи? да тоски никакой. Пока подрастают августовские дни, голубым наливом да лебедой. Огради нас, Господи, сохрани, Нет. Сохрани нас до листопада идней в прямых пусть дорог, фонарика, Перебоев я. ритма, пока поем, До последней паузы между строк, В осаду своем.